Всем привет, вы на канале Зашумим. В этом ролике мы с вами рассмотрим очень популярные доработки автомобиля Mercedes V-класса. Здесь мы сделаем комплексную шумоизоляцию салона, а также шумоизоляцию торпеды, шумоизоляцию колесных арок. Еще мы установим доводчики на передние двери, сделаем более темные стекла в задней части автомобиля, а передние, на передние стекла нанесем атермальную пленку. Будет еще часть интересных работ – об этом вы узнаете позже. Работу с шумоизоляцией мы начали с демонтажа торпеды. Значит, здесь мы э, всю проводку, вот вот, которая у нас здесь виднеется, закроем антискриптным материалом. Э, та зона от стекла и вниз будет заклеена шумоизоляционными материалами. И плюс верхняя часть будет на нее будет нанесен в плод шумопоглотителя. Саму торпеду мы обработаем в два слоя. Первый это будет виброизоляция, а поверх ее... Будет нанесен с поглотителя софт в F15 и частично битасофт. Завершили процесс обработки антискриптными материалами проводов. Выглядит это вот так вот. Проводки у нас мягкие и не будут издавать никаких звуков. Та часть от стекла и вовнутрь внутри находится виброизоляция, а поверх у нас акустическая мембрана блокатор. После этого мы вернем штатный войлок на место. С пластиковыми элементами у нас такая еще происходит работа. Для того, чтобы они не скрипели, мы их склеиваем внутри. Потом обработаем антискриптным материалом. Примерно вот так, как выглядит бардачок. Сама торпеда у нас теперь выглядит вот так вот. Под слоем шумопоглотителя софтвэй-15 находится виброизоляция. И в принципе у нас все готово к установке торпеды на свое законное место. Установка доводчиков и дверей. Для установки доводчиков дверей нам необходимо демонтировать обшивку, снять э, щит со стеклоподъемниками, заменить внутреннюю часть замка э, и закрепить э, где-то вот в этой части механизм доводчиков. Как они выглядят? Значит, у нас здесь э, комплект замков с тягами, также механизм самого доводчика. Он схож с оригинальным, который используется на Mercedes s класса на GLE, GLS, но это не оригинальный комплект. Ну и, соответственно, проводка для подключения. и Даже в комплекте есть специальные специального размера заклепки для того, чтобы заклепать обратную дверь. Так, демонтировали щит э, с двери. Значит, у нас здесь два замка. Это у нас оригинальный замок, это замок с доводчиком. Они практически на 100% идентичны друг другу. То есть, этот механизм открытия он одинаковый. Значит, вот этот тросик переставляется вот сюда. Эти фишки питания у нас одинаковые. Единственное отличие, это в этом замке у нас есть механизм электродотяжки. То есть, вот выходит проводка, здесь ее нет. Она попадает в блок дотяжки. Соответственно, сам блок дотяжки подключается вот в этом месте, и он будет дотягивать дверь тогда, когда срабатывает, сработает первый щелчок замка. А с установкой доводчиков дверей мы завершили. Попутно сделали шумоизоляцию дверей передних. Стандартно два слоя снаружи, один слой на внутренней части и один слой шумопоглотителя на обшивке. Значит, эти комплекты доводчиков у нас с сохранением солдатиков, вот этих вот. Есть у нас на канале ролик, где эти солдатики отсутствуют, и вместо них ставятся светодиодные вставки наподобие, как у концерна ВАК. Здесь у нас изменений никаких нету, точно так же, как и здесь. Это у нас бесштыревые комплекты. Как это все работает? Закрываем дверь, они с двухступенчатым закрытием. Первое, второе, и отпускает. Все с шумоизоляцией... Ой, с установкой доводчика мы завершили, теперь приступаем к дальнейшей шумоизоляции автомобиля. Работа по шумоизоляции салона у нас завершена. Вот так вот выглядит обработанный полностью салон. Давайте вкратце расскажу, что и как. Значит, зона торпеды до стыка между стойками у нас обрабатывается в три слоя. Там у нас виброизоляция, Интегра и мембрана. Мембрана заканчивается вот вдоль э, механизмов, где на, на которые будут закреплены сидения. Дальше отсюда и до багажника у нас идет однослойная обработка. Ой, двуслойная обработка. Это виброизоляция и шумоизоляция. Здесь, и, и здесь у нас интегра, здесь у нас блок, блокшот. А вот эти вот зоны, где отсутствует у нас Материал это зоны, куда устанавливаются обратно рейлинги, по которым ездят сиденье. Здесь у нас один слой связан с тем, что опять же, ну, у нас идет минимальный зазор вот в этой части а Боковины у нас обработаны в также несколько слоев И вот эти вот зелененькие штуки, вот в стоечках их видно а С этой стороны а это у нас наши звуковые ловушки, которые мы используем в последнее время уже очень активно Крыша у нас обработана в два слоя это у нас виброизоляция и шумопоглотитель SoftWave. Обработка практически стопроцентная, ну, исключая ребра жесткости, как обычно. И вот эта вот зона, здесь у нас устанавливается потолочный монитор. Также у нас обработана крышка багажника, вон там, и капот. На этом... Шумоизоляция практически завершена, осталось обработать элементы обшивок, то есть вот этих обшивок, сдверь, сдвижных дверей. Эти двери мы уже сделали при установке доводчиков, а также обшивку крышки багажника. На этом шумоизоляции все, переходим к следующему этапу работы. Шумоизоляция колесных арок у нас производится в три слоя. Сейчас мы нанесли первый слой, это виброизоляция Comfort Mat Viper. Она наносится на всю поверхность колесные арки, и затем прикатывается. Вторым слоем на нанесенную ранее виброизоляцию наносится слой шумоизоляции. Это Comfort Mat Integra. Обработка передних колесных арок у нас происходит также в три слоя. Первый слой у нас виброизоляции наносится на металл, арку, ту зону, которая у нас попадает в салон. Вот эту зону смысла нет обрабатывать, потому что это моторный отсек. Подкрылок в этом случае у нас пластиковый И второй слой, нанесенный в материалы интегры, мы клеим на подкрылок. И третий, заключительный слой, это у нас будет жидкая шумоизоляция, при прям шум. Она у нас, соответственно, нанесется полностью на всю вот эту часть, где у нас нанесена виброизоляция. Следующий этап работы, это у нас перетяжка потолка и всех стоек материалом алькантара. Сейчас он у нас имеет тканевое покрытие. Такое вот. Также часть стоек у нас в ткани, часть стоек у нас в пластике. Теперь у нас все потолочные элементы будут обшиты алькантарой. Приступили к перетяжке потолка на В-классе. как я говорил, у нас перетяжка потолка будет выполняться алькантарой. Выглядит она вот так вот. Это такой ворсистый материал, очень комфортный. Как происходит перетяжка потолка? Значит, на сам потолок наносится с помощью пульверизатора специальный клей. Он точно так же наносится на обратную сторону алькантары. Выжидается какое-то определенное время, которое необходимо, чтобы этот клей у нас засох. Далее с помощью фена он разогревается и контактным способом это алькантара приклеивается к потолку, как вот выглядит примерно. Вот здесь вот центральная часть уже приклеена, и э, вот так вот он в итоге будет выглядеть. Материал чем интересен, он в зависимости от расположения ворса э, меняет немножко свой оттенок. Есть некая особенность в перетяжке этих автомобилей э, в том, что ширина алькантары э, это метр сорок, а вот ширина потолка у нас несколько больше. И, как видите, вот здесь вот немножко не хватает алькантары до конца потолка, точно так же, как и с той стороны. И вот э, в этой ситуации играет именно профессионализм мастера. То есть его задача э, натянуть материал. Алькантара нам позволяет немножко э, растягивать себя для того, чтобы ее хватило для, для полной перетяжки потолка. Еще одна задача у нас в этом автомобиле это перетяжка дивана. А, в этом автомобиле изначально стояли капитанские кресла, вы их видели ранее, но иногда в нем будет ездить большее количество народа. По этой причине был приобретен диван, а, оригинальный, мерседесовский, на три посадочных места. и Вместо двух, двух кресел будет устанавливаться периодический диван а, для комфортной езды, получается, у нас 7 человек. Этот диван, правда, был изначально тканевый. Мы подобрали кожу э, точно такую же, как э, используется на остальных сиденьях, то есть это напа и перфорация сквозная. Э, спинки мы уже сделали. Сейчас занимаемся пошивом э, самих сидушек. Вот так вот выглядит э, поролоновая вставка, э, на которой потом будет натянут у нас кожаный чехол который у нас Дмитрий сейчас как раз и шьет. Закончили мы перетяжку потолка. Перетяжки у нас подверглись все вот эти вот стоечки. Соответственно, вся поверхность потолка и зона вот эта, вот, которая находится на крышке багажника. Перетянули мы это алькантары оригинальной, итальянской, с артикулом 9002. Это почти черный цвет, но с небольшим графитовым оттенком далее начали э, установку шторок, шторки у нас будут также черного цвета это двойные шторки с э, складками Устанавливать мы их будем на вот такие вот направляющие они у нас будут тоже черного цвета этих направляющих у нас будет на каждое окно установлено два значит э, направляющие ставятся вниз, вверх и шторки одеваются в эти направляющие и в этих направляющих они у нас Двигаются. Установим мы шторки на сдвижные двери, на дверь, ой, на окно задня и плюс на саму крышку багажника, также в зоне окна. Мы закончили установку шторок. Шторки у нас закрывают всю плоскость окна. То есть нигде нету никакого просвета по всему периметру. Значит, Шторки на сдвижных дверях у нас открываются в разные стороны. Шторки, которые находятся на заднем окне, они открываются в ту сторону, то те шторки, которые установлены на крышке багажника, они также раскрываются в две стороны. Как я говорил ранее, установлены направляющие. Вот они выглядят вот так вот. Они у нас установлены снизу и сверху. И по этим направляющим у нас двигаются шторки. На этом все. Весь список работ, которые нам необходимо было выполнить в этом автомобиле, мы исполнили. Напомню, мы установили здесь э, доводчики дверей. Мы сделали полную шумоизоляцию всего салона, шумоизоляцию колесных арок, шумоизоляцию торпеды. Установили шторки э, дополнительные, затонировали этот автомобиль. И э, сделали возможность замены вот этого среднего ряда, ряда сидений. Штатно здесь стоят два сидения похожих вот на те, которые сейчас установлены, есть возможность менять эти два сидения на полноценный трехрядный диван в случае необходимости. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. С вами был Александр. Зашумим.